И вы как поняли, сегодня у меня будет обзор на Xiaomi Redmi 4X, очень популярный смартфончик. Так, быстренько пробежимся по его характеристикам. Так, тут все на китайском написано, вот значок Xiaomi. Так, диагональ экрана у нас 5 дюймов, оперативной памяти 2 гига, встроенный 16, в принципе, это довольно-таки нормально. 8 ядер это уже хорошо, потому что мощный телефончик, вот сам телефончик он у меня Заказывал я его для отца своего, вот он уже в чехле таком черном красивом Сзади вот есть, кстати, отпечаток пальца the one, the По которому он, оп, и включается, а, и не выключается, короче, так, ммм в принципе, телефончик мне нравится. Он такой стильненький, такой красивый. Камеру я сейчас еще не проверял, но думаю, она должна быть хорошая, потому что телефончик я брал за 8000 В принципе, он такой приятный на ощупь чехольчик у него. Вообще. Так. Пройдемся, что в комплектации входит в наш данный телефончик. Он заляпанный, боже. Так, коробка, естественно, открывается трудно. Ну, в принципе, это и хорошо, потому что он не выпадет. Так, вот такой вот мануальчик у нас есть. Ну, я так понял, тут ничего не понятно, написано все на китайском. Впрочем, как всегда. Это же Xiaomi. Главное, чтобы работал. Так, что у нас тут в комплектации имеется? USB, шнур, зарядник, то есть... Так, вот такая вот... Вот что я забыл, конечно, это попросить переходник на нашу вилку. То есть, придется теперь <смех> искать такую вот вилочку. Вот она, сяомишная, белого цвета все. Так, а вот, а вот это вот, я не знаю, что вот это за штука. Кто знает, напишите в комментариях, потому что я не знаю, что это за штука. И для чего она вообще нужна. Так, ну, вроде бы все, пусто. Больше ничего нету. В принципе, вот что мы имеем. Итак, сам телефончик. Давайте-ка его включать. Так, вот такой вот, кстати, интерфейс немножко напоминает мне iPhone, потому что вот такой же значок зарядки. Вот если видно, вот значок зарядки такой же. Так, включаем наш телефончик. Итак, так, ну тут стандартная, в принципе, для Xiaomi. Так, а ну посмотрим насколько он яркий, вот, это вот максималка, а это вот, ого, тут минималка, о блин, я ничего не вижу ну, Короче, вот максимальная, мне сейчас проще будет, так, Опера VPN, ну, в принципе, настройки эти я пока еще сильно не это, ничего не делал, так, батарейка у нас, угу, угу. пол батарейки у нас, думаю мне хватит, в принципе так, зайдем-ка в настройки, посмотрим, так, так, так, так, так, так, батарея и производительность, так, батарея, Кхм, вот, 36% сейчас у нас, так, надо, блин, посмотреть, чтобы можно было видеть, сколько у нас расхода, так, ладно, что у нас тут еще есть? Так, вот о телефоне давайте посмотрим. Так, версия Android 6.0. Это уже хорошо, потому что это хорошо. Так, вот как я говорил, 16 гигабайтов собственной памяти. Так, больше здесь 10... нет. А вот 8 ядер на. Так, процессор у него почти полтора гигагерца. Это тоже хорошо. Для телефона за 8000 это даже очень хорошо. Так, меня сейчас больше всего еще интересует эта камера на этом телефоне, потому что как бы интересно. Как пишет сейчас наша посмотрим. нет? Вот так вот пишет э, телефон Xiaomi Redmi 4x за 80 рублей. Так, ну ух ты, ну в принципе плавно он даже снимает и так фокусируется. Конечно, жалко, что нету автофокуса. Вот, он не фокусируется. То есть тут надо. Нажимать кнопочку, и он фокусируется. В принципе, даже неплохо. Если сравнить с моей камерой, то, в принципе, даже лучше, может, даже чем-то, чем пишет Asus Zenfone. Вот телефончик, на который я всегда записываю все видеоролики. Мой легендарный Asus Zenfone. В принципе, за такие деньги вообще классно. И... По параметрам тоже он хорош, он даже круче моего Asus, а. вообще по оперативной памяти, по Android у, у меня тут стоит пятый, а там шестой, то есть в принципе за 8000 неплохой телефон и пишет прекрасно вообще, так что думаю хороший, думаю прослужит долго. Всем привет! И в качестве небольшого дополнения я еще решил проверить качество записи звука на этом телефоне и решил сравнить с своим асусом Всем привет! И это проверка микрофона, даже не микрофона, а диктофона на телефоне Xiaomi Redmi X4X. А на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых обзоров крутых вещей, не только телефонов, но еще и с Алиэкспресс. Всем пока!